Новый год на резвой тройке Едет к нам издалека. Бубенцы трезвонят звонко, Встреча с ним уже близка. Ну а ты уже готова Гостя важного встречать? Пирогами, добрым словом Песни петь и танцевать. Будет встреча с ним желанной И веселой будет пусть. И заветное желание ты задумать не забудь. Крепким будет пусть здоровье, настроение цветет, Сердце полнится любовью, пусть счастливым будет год.